Следующий тип активов третий и последний, да, про который говорит Уоррен Баффет, являются коммерческие коровы, как называет сам Уоррен Баффет. Что значит коммерческая корова? Как, как понять, покупаете ли вы коммерческую корову или это все-таки луковица тюльпанов? Коммерческая корова всегда создает прибавочную стоимость. Всегда. То есть, если вы купили корову, да, давайте там приведем некий метафоры пример. Предположим, вы покупаете корову которая уже отелилась. Да, то есть, у нее был теленок, и у нее есть молоко. Любая корова, у которой был отел, у нее есть молоко. Ежедневно вы можете взять молоко. То есть, если вы купили корову, то она вам создает прибавочную стоимость, она вам каждый день дает молоко, которое вы можете выпить сами, из которого вы можете сделать молочные продукты, потребить сами в семье. Или если у вас будет избыток этих молочных продуктов, в конце концов вы можете пойти на рынок и эти, эти продукты продать, а взамен получите денег для того, чтобы осуществить текущие потребности свои финансовые. Поэтому первая характеристика, что они всегда создают прибавочную стоимость, то есть есть прибыль. Приносят регулярный доход в форме молока или в форме дивидендов. Обладают инфляционной составляющей, в долгосрочном плане будут расти минимум на уровень инфляции. Что это значит? Опять же, возвращаемся к нашей корове. Да? Если вы купили корову в 90-х годах в России, и вот начинается галлопирующая инфляция, шоковая экономика, отпускают цены, начинается очень сильно расти инфляция, как минимум на уровень инфляции цена коровы через год вырастет. То есть, что вы в этом случае получаете, что если у вас есть такой актив, как коммерческая корова, то в долгосрочном периоде всегда ее цена вырастет минимум на уровень инфляции. Второе, она ежедневно дает молоко, то есть ежедневно дает некую прибавочную стоимость, как капиталисту. То есть ваши деньги в этом случае точно защищены от инфляции и еще создается некая прибавочная стоимость. Да, Баффет дает рекомендации, он говорит, что ребят, если вы хотите долгосрочно быть капиталистами, создавая прибавочную стоимость, то в этом случае покупайте корову. Покупайте коммерческих коров. Наибольшая доля вашего инвестиционного портфеля должны составлять различного рода коммерческих коров. То есть, если вы владелец бизнеса, это тоже корова. Если вы акционер Сбербанка, Сбербанк это тоже корова. Если вы собственник Газпрома и Газпром корова, и Apple корова, и Google корова – все это является коммерческими коровами. То есть, если посмотреть на стадо коров самого Уоррена Баффета, то, то в этом случае вот имена этих коров – это IBM, Coca-Cola, Wells Fargo, Walmart, American Express, Pampers, Exxon Mobiles, Gillette, Tesco. То есть, это человек, который имеет целое стадо коров непосредственно. То есть, он знает, что как минимум на уровне инфляции это вырастет. Помимо всего прочего, там, допустим, являясь акционером coca колы с каждой проданной банки Кока-Колы, с каждой бутылки Coca-Cola в 0,3 литра, да, есть какая-то тысячная миллионная миллиардная доля Баффета, да, то есть, он получает с каждой проданной банки. Кто вот часто путешествует, не даст соврать, где бы я вот ни был. Да? То есть, я достаточно сильно люблю экспедиции, То есть я там в октябре прошлого года был в экспедиции в Индонезии, в январе-феврале соответственно это был Таиланд и Мальдивы, в апреле это была, были Перу, Боливия, Чили. То есть Боливия, казалось бы, бедная страна, пустыня Атакама, да, то есть нет никакой сотовой связи, только спутниковая связь, нет никакого интернета, но даже в самом захолустье, да, то есть в середине пустыни есть палатка, в которой стоит Кока-Кола. Да, и вот э, Баффет прикол, все это прекрасно понимает, и поэтому он является одним из самых богатых людей на планете, потому что у него есть огромное стадо этих коммерческих коров. И здесь соответственно стоит вопрос, вы или выращиваете свою собственную корову или вы можете купить акции колхоза, в котором есть целое стадо таких коров.